Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Радиоблог, так называется программа, автор ведущий Игорь Цесарский. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, как всегда, по понедельникам мы открываем неделю радиоблогом. И, как всегда, у меня для вас есть очень интересный, любимый вами и уважаемый собеседник. Ну, и, естественно, человек, которого всегда с удовольствием мы приглашаем, когда у него есть время, ну, естественно, желание. Вот, а прежде чем мы с ним начнем, а это профессор а, университета из Мемфиса, штата Теннесси, Андрей Знаменский, сразу же скажу, вот Андрей Андреевич сегодня с нами. Так вот, прежде чем я начну, я напомню, что в ТВ-клубе «Континент» мы, вопреки всем каким-то помехам, создаваемым нам, как мы считаем, не случайно, мы продолжаем свою работу, и сегодня вы можете увидеть интервью, беседу, которую я записывал с Борисом Гулько, прекрасным, известным вам тоже, человеком, гроссмейстером, публицистом. И это, эта беседа приурочена к 75-летию Бориса Гулько. Так что я вам всячески рекомендую. Ну, а завтра утром вы в нашей рассылке увидите интервью, беседу уже с сегодняшним собеседником, который у нас на народной. Вот так мы пытаемся... И, и там, и там использовать, когда есть такая возможность, и когда Андрей Знаменский не против того. Андрей, привет, рад тебя видеть, слышать. И, в общем, у нас всегда есть о чем поговорить, я думаю, и темы, как говорится, которые на слуху тоже. Да, Игорь, приветствую тебя, приветствую всех наших дорогих слушателей по обеим, зрителей по обеим сторонам океана. Вот. Ну, э, как ты понимаешь, мы не можем обойти э, тему, которая, в общем-то, конечно, и на народной звучала, и в ТВ-клубе мы о ней говорили, но э, тема-то не закрыта, все идет в процессе, и я э, ну, из наших приватных с тобой бесед знаю, что у тебя есть какая-то еще информация дополнительная, к той, о которой ну, наши слушатели так или иначе могут в общем-то ее получить из других источников, а я уж не буду темнить, это Канада, это э, забастовка, это протест дальнобойщиков, и вот э, давай с этого мы начнем, а потом у нас есть еще пару тем, которые хотелось бы тоже успеть сегодня осветить, ну давай начнем с этой, хорошо? Хорошо, давай начнем с этого. И прежде всего, Игорь, мне хотелось бы начать с такого международного значения этого события. О чем, к сожалению, даже политики, которые находятся, будем говорить так, на нашей стороне, они часто не любят вспоминать. Например, я вот не вижу сейчас толпы республиканских политиков внутри Соединенных Штатов, которые приветствуют, одобряют. И призывает к распространению вот этого канадского опыта. Где водители грузовиков организовали не просто массовую забастовку, а политический протест. Ну, тем, кто не в теме, просто напомню, чтобы надо знать, о чем идет речь. В этом январе правительство Канады, в начале января, приняло решение о том, чтобы всех водителей грузовиков, которые прибывают из Соединенных Штатов... Им, во-первых, нужно вакцинироваться, и если у них какой-то позитивный тест вот на эту модную китайскую болезнь, то им нужно проходить 14-дневный карантин. И тут же, одновременно в январе, но только уже в конце, в конце января, 20-го, если мне память не изменяет, правительство Соединенных Штатов обязало всех водителей грузовиков, и всех иностранцев, в том числе, которые, не только водители грузовиков, которые приезжают в Соединенные Штаты, они все должны предоставить свидетельство о вакцинации. Что это создало? Это создало громадный, громадный затор в поставках продуктов, товаров из Соединенных Штатов в Канаду, из Канады в Соединенные Штаты. Мы знаем, что где-то до... 40% продуктов и товаров в Северной Америке передвигается на грузовиках. Другие на самолетах и совсем немного на поездах, в отличие от, в отличие от Старого Света. Это мы все видим на американских и канадских дорогах грузовики, вот, которые не просто возят товары, а даже посылки почтовые. Все возится до половины практически на грузовиках. И вот тут людей, которых довели до в общем-то, до белого колени будем так говорить, решили восстать. Они организовали протест, причем из нескольких центров Канады. Один караван грузовиков, дальнобойщиков, шел из Ванкувера. Одновременно организовывались караваны в Альберте. И цель была прибыть в Аттау и озвучить свои требования. Какие требования? Прекратить вот это вот безобразие, этот политический бандитизм. Правительства Канады, которое э, публике представляется в виде таких гуманитических мер по всеобщей вакцинации, что же дальше пошло. А дальше пошло вот что до 50 тысяч грузовиков пришло в оттаву, и вот здесь канадское правительство показало, к сожалению, свои зубы, несмотря на то, что. Трюдо, премьер-министр Канады, выступил и сказал, свобода речи гарантируется у нас всем. Одновременно он добавил, но мы не можем терпеть вредные взгляды, неприемлемые взгляды, я его цитирую, он это сказал. Взгляды, которые проводят идеи нацизма, расизма и фашизма. Ну вы знаете, я когда это слушал, я думаю, я в каком-то... В зазеркальном мире нахожусь, потому что эти дальнобойщики, которые представляет, ну, я уже не буду говорить, это банальная вещь, не только белых граждан, а всех разных граждан Канады, разных национальностей. Помимо этого, даже там индейцы присоединились к этому каравану. Были даже вот сики сики это из Индии, uh -huh. иммигранты, дальнобойщики, тоже присоединились. И вот этот человек, Трюдо, начинает нам такую лабуду втюхивать, я другого слова не подберу, где реальность и его попытка представить вот этих протестующих в виде каких-то расистов, фашистов не просто не совпадает, а нет там никакого даже зазора. И вопрос напрашивается, а почему же, во-первых, человек не хочет при принимать этих людей? Они требовали поговорить с ним, они хотели просить его, чтобы он прекратил вот это вот навязывание. Причем дальнобойщики говорили, многие из них вакцинированы, кстати. Они говорили, мы не против вакцин, но мы против навязывания людям. И вот это вот правительство Канады не могло понять. И появляется, появляется что у нас? Появляется реакция не просто негативная, а попытка задавить этот протест. Когда дальнобойщики приехали в Канаду, стали протестовать, полиция была послана, чтобы их разбить на группы чтобы не было хорошей картинки. Потому что пресса, лживая, мейнстримная пресса, которая представляла это в виде таких белых супремасистов, которые приехали, чтобы давить на правительство Канады. Такие вот неандертальцы из каменного века, которые против современной медицины. Вот так их представляют. Не хотели, чтобы была картинка с дронов вот этой громадной толпы, которая пришла в Канаду. Ее тогда разделили сказали дальнобойщикам «разбегитесь по разным районам Оттавы, вот там мы вам разрешим». Хотели разбить их, хотели их разъединить, но получилось совершенно обратное. Они расположились в этих маленьких районах, в лагерях, разбили палатки, к ним приехали люди, которые их поддерживают, они собрали массу денег, и они там стали жить». <смех> То есть это стал долговременный протест. И тогда власти Канады не знали, что с этим делать. Они опять проповедовали такую вот кампанию, что это какие-то маргинальные личности. Но, к сожалению для правительства Канады, эти маргинальные личности, в кавычках, не просто были поддержаны там, своими друзьями-дальнобойщиками, а другие люди из Канады, представители разных профессий, тоже туда приехали. И это превратилось в такое политическое, я бы сказал, празднество, потому что я отслеживал внимательно этот протест и видел, что на глазах у людей были улыбки, они ходили без масок, они танцевали там, они играли вот песни в стиле кантри. У них были импровизированные митинги, причем они организовали свою службу порядка. И, как ни странно, преступность, которая и так низкая в Оттаве была и в Канаде, она упала даже. Вот говорили, что 31-30-31 э, человек арестовывался в Оттаве до прибытия дальнобойщиков. А когда они прибыли, только 3-4 человека в день арестовывались. Это Андрей, а наши-то там тоже есть дальнобойщики американские? Там есть американцы, кто сумел туда пробраться, и видно американские флаги там, да, есть тоже наши дальнобойщики там. И сейчас вот начинается эта кампания, я рад, что ты меня перебил, вот как раз тот момент, когда я хотел показать международное значение этой кампании. Пример оказался заразительным, потому что у нас уже в Дании есть люди, которые этим занимаются, у нас в Англии есть. И в Австралии была попытка тоже провести такой же караван. Но в Австралии, мы знаем, там жестокая такая, но ну, медицинская диктатура, будем говорить. И против них была направлена полиция. Я не знаю, как будет у нас в Соединенных Штатах, но э, мне где-то думается, что, в общем-то, это, пожалуй, самый хороший вид протеста, который может воздействовать на правительство. Почему? Во-первых, это исключительно мирный протест. Не просто мирный, а они везде это демонстрируют. И не просто своим поведением, а своими призывами, своими публикациями, своими выступлениями. Они убирают мусор за собой. Это вот напоминает мне вот эти вот белорусских этих протестантов, которые протестовали против Лукашенко. Они также вставали. Ну, в носках на скамейку, пытая, пытаясь не запачкать, чтобы это Вот примерно так же ведут себя эти дальнобойщики. Убирают мусор за собой, не поддаются на провокации. Ужасно то, что полицейские службы Оттавы, не зная, как с этим делом распорядиться, они пытаются нагнетать атмосферу страха, несмотря на то, что личный состав полиции говорит, это исключительно мирные люди. Которые говорят правительству Канады, верните ситуацию так, как она была в, тысяч, в 2019 году, до вот этой ковидной истерии. Все, нам больше ничего не нужно. Тем не менее, полицейские службы Канады пытаются твердить по а, на, наитию вот, Трюдо, что вот это экстремисты какие-то. вчера, к сожалению, был рейд полиции на лагерь. Впервые вот, насилие было припинь, применено в отношении дальнобойщиков. У них конфисковали горючее. Считали, что это вот опасно, что-то они могут сделать с этим горючим. И поджечь его или что-то там. все. Горючее им нужно для того, чтобы пищу готовить, для того, чтобы обогревать. У них конфисковали все горючее, но они не сопротивлялись. И сегодня утром выступили лидеры этих дальнобойщиков и сказали, мы не будем никакое насилие применять. Если вас арестовывают, протягивайте руки, надевайте на нас наручники, никакого, ненасильственный протест. Забирайте наши горючие. У нас все равно есть средства, как приготовить нашу пищу. Мы ее будем на газе готовить. Мне это понравилось. То есть, такое резильенс, такое вот ну, желание показать в лучших традициях. Вот Ганди, будем так говорить, ненасильственный да, протест. Андрей, ну, да. понятно, что они готовы идти до конца. Да. Но понятно и другое, что правительство попытается всячески демонизировать их, они что и делают, и довести до того, до чего довело у нас известное 6 января. И, да. соответственно, если вот тут, как ты считаешь, кто окажется в победителях? Хотя есть вот такое? Вот... Есть у меня такое ты мнение. Да, я как раз об этом сейчас, Игорь, хочу сказать. Ты понимаешь, какая... Штука здесь. Ценность этого канадского протеста спонтанного она как раз заключается в том, что ничего у правительства Канад не получится. Я объясняю почему. Во-первых, приехав туда, поселившись там, они демонстрируют своим поведением, во-первых, праздничную атмосферу, свои мирное настроение. Вот. Они выбивают почву у правительства. Да, можно демонизировать это в течение нескольких дней, двух недель, все. Но в конце концов наступает какой-то час X, когда люди уже видят сквозь лживую вот эту вот пропаганду, где кто как поступает. Можно, конечно, завтра мобилизовать против них военные силы. Причем позавчера газета «Отава Citizen, это одна из крупных канадских газет — опубликовала статью, что вот правительство Трюдо, вы знаете, что Трюдо настолько испугался, что он как этот московский елбасы Путин скрывается в бункере сейчас, если вы не знаете, вот он экстремистов испугался. Так вот, можно, конечно, они рассматривают такие варианты, чтобы применить против них военную силу, туда засылаются в штатском какие-то провокаторы, можно, можно это сделать. Но само поведение, подчеркнуто, мирное вот этих вот людей, о него вышибает почву из-под да, ног но, правительства. Андрей, да, там Юра. еще один момент, экономический. Да, люди экономически. стоят, об этом тоже скажи. Экономический момент вот какой. Во-первых, э -э тут два момента. Первый какой, экономический. Все дальнобойщики говорят этому правительству, который федеральной бюрократии там. Вы... Якобы, представляете э, нас, а мы вас кормим, поэтому мы можем просто остановить страну. И вот этим отличается, кстати, протест канадский от того, что было сделано 6 января. Ну что был? Я, кстати, ты знаешь, да, мое отношение да, к 6 да. января, я все это видел, я знаю, я... Мы да? с тобой да? делали Очевид... передачу. И... да, я понимаю. Да, да, да. И мне кажется, вот фундаментальная ошибка, конечно, участников 6 января заключалась в том, что они не приехали и не поселились там у Капитона мирно, пожимая руки, давая цветы, едя пирожки, пья горячий чай. Они могли бы там поселиться, и они бы таким образом выбили почву у всех этих провокаторов. Вот это вот самый, я говорю, ненасильственный протест в виде такого празднества Понимаешь, в чем дело? Уже как бы сослагательное наклонение тут не годится. Что было уже, что случилось. Да, конечно, лучше. да. Но смотри, интересная вещь. Ведь Канада, это наш не просто ближайший сосед. Уж тут как не замалчивают у нас это все дело. Люди знают, что там происходит в массе своей. А уж дальнобойщика, наверное, любого спроси, любой тебе скажет, конечно, смотрит, следит и знает. Но... Насколько ты думаешь, вот уже такой страх посеян, ну, арестованными и вообще вот всем эти, всей этой расправой после шестого, что у нас, ну, мы знаем, там даже группа возникла в Фейсбуке, ее быстро ликвидировали, закрыли. Там 130 тысяч образовалось, они ее тут же закрыли. То есть те, кто говорил о том, что мы тоже будем идти на Вашингтон подобным. Как ты считаешь... Это состоится или здесь опять же будут превентивно э, пугать, э, ну и все делать какие-то такие движения к власти, чтобы у нас, не дай бог, не было повторения Канады? Ты понимаешь, вот э, в чем заключается последствия 6 января, в том, что левые, они это используют по полной программе, чтобы криминализировать, я mm -hmm. повторяю, криминализировать республиканцев криминализировать либертарианцев. То есть вот этот вот нарратив. Для этого, кстати, была создана комиссия по расследованию якобы вот этого восстания 6 января. Они не хотят это расследовать. Что они хотят? Они хотят как можно дольше заниматься расследованием. Игорь, понимаешь? Для чего? Для того, чтобы создать такую картинку в глазах общественности, что вот это такие фашисты, реакционеры, которые хотят упразднить Конституцию. Но мне кажется, если э, совершенно мирным образом, если э, действуя опытом канадцев, которые не просто мирно, а которые говорят, у нас цель медицинская, и под этим лозунгом проводить политические требования – это самое эффективное средство. Конечно, опять-таки могут здесь сказать, вы такие реакционеры, все... Ну, можно какому-то политическому активисту предъявить какие-то голословные обвинения в том, что он расист, фашист, его с дерьмом связать. Но все равно, то, что пытался сделать Трюдо, как вот Байден у нас, республиканцев, либертарианцев, он пытается объявить расистами, фашистами, да. даже террористами. Помнишь, тогда он в своей речи в Атланте сказал, да, это да. террористы, вы не согласны да. со мной, значит вы террористы. Родители, которые против расовой критической теории, тоже террористы. Uh -huh. Но Трюдович тоже попытался это делать. Вот я хочу внимание наших дорогих зрителей слушателей привлечь к чему? К тому, что первая реакция у него была какая? Реакция вот такого uh -huh. леволиберального эстеблишмента сразу обозвать вот этими пугалками. А пугалки, они очень просты у леволиберального мейнстрима. Это расист, фашист, нация. Нацист. Вот эти вот такие вещи. но Россия сейчас самый популярная. Да, становится... не прошло, потому что показывают вот. то, что там да, очень и... все не То есть, э, любых цветов там люди. И это уже, соответственно, была нарушена вот эта их э, э, идея вот, представить так. Но смотри, опять возвращаясь к делам нашим. Да. Ведь, э, вот Канада сейчас показывает определенный пример. И все видят, Но ну, с чего ты начал свой рассказ? С действий республиканского эстеблишмента, который абсолютно тоже никак, по большому счету, не реагирует. Вот ты следишь, приведи примеры, кто из вот даже самых таких, казалось бы, правых наших сенаторов-конгрессменов вот на эту тему говорит, причем применительно к нам, к Америке. К сожалению, никто не говорит, но я знаю, что Рэнд Пол это приветствовал, потом Трамп высказался открыто, он говорит, я приветствую дальнобойщиков канадских, и их честь и хвала ему в этом плане. А такие наши, в общем-то, любимые нами сенаторы в прошлом, как Круз и другие, они не высказываются, они молчат. Более того, есть даже такие негативные высказывания. А зачем все это? То есть это, конечно, не просто плохо, а это ужасно. Потому что республиканцы должны четко высказать свою позицию и сказать, что они на стороне дальнобойщиков этих канадских. Почему? Потому что они делают наше дело. С да? Севера. Да. И, и меня что вот, вот некоторым образом смущает, скажу так. Было время, когда даже наши слушатели, ну, кто подольше живет, помнит, что определенные какие-то свои мирные, ну, естественно, мирные, вот, или протесты, или демонстрации, или что, к Белому дому, даже наши пенсионеры однажды собрались в автобусах, поехали с разных городов о своих правах заявлять, там у них была тема, на... сейчас не буду развивать. Даже они а я уж не говорю про марш рассерженных черных мужчин, ты помнишь? Там да. 2 миллиона по Вашингтону прошлись, показали что-то властям там, понимаешь? И тоже мирно было, в принципе. А сейчас получается любой протест, он демонизируется тут же. И люди, ну что, действительно так напуганы, что уже не хотят даже думать о каком-то таком варианте? Люди напуганы, Игорь, но я опять повторяю, есть пределы какого-то страха, когда уже страх не просто исчезает, а люди начинают чувство э, иметь такое чувство локтя. И вот в данном случае, когда дальнобойщики в Канаде парализуют экономику, ты вот спрашивал по поводу экономики, это самое, пожалуй, лучшее средство, потому что нет ничего лучшего, чем вот такое экономическое давление я. И Конечно, как, да. но и я и... даже еще и про экономику другого рода тоже. Людям надо на что-то жить, у них семьи дома сидят. Это... Они уехали в Атаву, но в Ванкувере у этого водителя, допустим, по имени Джон, семья. И он должен как-то их обеспечивать? Я отвечу на этот вопрос, Игорь. Самое поразительное, что в течение нескольких дней этим дальнобойщикам, которым, да, надо кормить семьи, надо на что-то жить, им собрали 10 миллионов долларов. И это настолько испугал истеблишмент, что вот эта вот компания GoFundMe, это одна да. из основных таких крупнейших в мире, там, она закрыла, заморозила эти фонды. Представляете, до чего да. уже доход? Мне это напоминает действия администрации Путина, которые замораживали банковские счета Навального. И это авторитарная диктатура. А здесь у нас по, по, с подачи правительства США и Канады вот эта вот платформа, леволиберальная, она, наверное, там решила заморозить эти фонды. Ты знаешь, Игорь, что они пытались с этими деньгами сделать? Речь идет о 10 миллионов а, да, долларов. Я, да, я они книги. говорят, мы их направим, на хорошие цели, я уже не знаю. Здесь, по-моему, деньги даются на поддержку дальнобойщиков, а они говорят, мы их направим на нужные цели. Я уже не знаю, здесь можно, по-моему, прекращать разговор. Конечно, люди всем измутились, тогда они говорят, мы вам все эти деньги вернем. Но сам факт, я говорю, Игорь, что в течение нескольких дней 10 миллионов долларов собрали. Кстати, сейчас напомню, все эти... Поддержки, донаты дальнобойщиков. Они переместились на э, другую платформу. Можно ее найти на интернете, там, если вы погуглите, там поддержать Support, support Truck Drivers. Э, э, я точное название ее не помню, но если надо, я сообщу в конце этой передачи. Это христианская такой, ну, платформа, где не всякие неполиткорректные фонды приветствуют. И сейчас уже опять за три дня собрали 2,5 миллиона долларов. Да, То есть да, я да. вот о финансовой стороне хочу, Игорь, сказать о том, что этих людей не оставляют без внимания. И причем, знаешь, откуда основная масса донатов идет? Из Соединенных Штатов. И да. сейчас уже левые, я прочитал сегодня на Нью-Йорк э, Таймс, да, левые уже бьют тревогу и говорят, реакционеры Соединенных Штатов поддерживают реакционные силы Канады. Ну, Представляешь как? Это, это здорово, ну здорово, хорошо. Да. Тут, видимо, время пришло сделать нам небольшую паузу, уйти на рекламу, а потом мы продолжим. А если, господа, у вас будут вопросы к нашему уважаемому собеседнику, то мы с удовольствием их примем. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять первый звонок. Здравствуйте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, Здравствуйте. Вы сказали о том, что канадские тракеры пытаются повлиять на экономику, на развитие экономики страны, немножко блокируют ее. Вот. а вот у нас, видите, наша демократическая партия и так пытается задушить экономику. Ведь если тракеры чего-то либо добился, вот, чтобы заблокировать нашу экономику, так сами демократы будут рады этому. Не кажется ли вам это? Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос, хороший вопрос. Тут, знаете, надо подойти вот по-простому к этому. Демократы закрывают экономику по какой причине? По причине того, что они хотят ее обобщестрить как можно больше. И вот разорение мелких бизнесов, да тех же тракеров, которые теряют свои грузовики – это им выгодно, поскольку они ее могут ставить под свой контроль. А тракеры, когда блокируют экономику, они показывают свою силу и говорят государству. Нет, дорогие, мы определяем лицо страны, или такие люди, как мы, а не вы. То есть это, в общем-то, разные вещи. Как говорится русский народный поговорок, тот Федот, да не тот. Вот, Андрей, тем более, если взять... Ту роль, которую тракеры э, у нас в стране, да, э, выполняют, то только представь на секунду, что даже если, ну, какой-то ничтожный процент от всего, от всей этой массы приедет Вашингтон, он перекроет не, не только Вашингтон, но все ближайшие штаты, там не проехать. У нас же все это происходит, в основном все движется на траках. То есть, по большому счету, да, это может быть действительно серьезным инструментом. Я думаю, что то нагнетание вокруг этого, которое в Канаде, за ним внимательно здесь следят, потому что команда ФАС будет дана, я думаю, моментально, если у нас что-то подобное начнется. Да, команда будет дана. Тут вот еще чем объясняется пока отсутствие активности наших американских дальнобойщиков. Потому что, в общем-то, нам удалось где-то частично демонтировать вот эти меры Леонида Ильича Байдена. Потому что у нас и судьи, и отдельный губернатор штата они ему бросают вызов. У нас же все-таки есть пока еще федерализм. К сожалению, в Канаде правительство, центральное премьер-министр Трюдо, они себе как бы ну, в ногу стрельнули, это такое выражение есть. То есть они навязали вот это решение в общенациональном масштабе, такие драконовские локдауны, вакцины, которых у нас не было, я хочу сказать. То есть в Канаде это было хуже, глубже и ужаснее. Ну, наверное, более это хуже было только в Австралии, в таких странах, или в Германии. А в Канаде было хуже, чем в Америке, я тем, кто не знает, хочу напомнить. Поэтому это и вызвало такую реакцию со стороны дальнобойщиков. А у нас все-таки люди, вот я думаю, еще не объединились по той простой причине, что у нас, например, Калифорнии, в Нью-Йорке, ну, у нас занимается даже до сих пор идиотизмом. И маски пытаются на людей надевать, и какие-то QR-коды спрашивают, когда да. человек в театр ходит. А в других штатах у нас этого нет. То есть... Вот поэтому, я думаю, надо смотреть объективно. И активности нет из-за этого. Если бы было действие, рожать противодействие. Понимаешь, Игорь? Ну, мы знаем. Сейчас хотелось бы немножко перейти на тему средств массовой информации. Мне понравилось. Мы только сегодня, вот только что опубликовали, в наших обновлениях континентовских, дневных, историю, где Стейси Абрамс известная, в общем-то, фигура, несостоявшийся губернатор штата Джорджия, но ну, которая себя таковым считает по сей день, она э, пришла в аудиторию, ну, естественно, рассказывать, понятно, месячник какой сейчас все знают, э, истории, э, в общем, черной истории, и, соответственно, она пришла к детям рассказать, определенные ужастики. И тут она, об, обнаружилось, что все дети в масках, эти бедные маленькие дети в масках, а она без. Ну как не обратить на это внимание консервативной прессе и, и, и всем, всем возможным блогерам. Но какой поднялся тут живой? что вы хотите переключить внимание с важнейшего вопроса исторического, который на этой вот встрече решает вот эта мадам, и придираетесь. Еще не сказали, что вы эту маску с фотошопа убрали фотошопом. Ты, ты знаешь, наверное, читал эту историю? Да. Так смотри, да. Что, что же получается. У нас, ну, понятно, мы с этой прессой мейнстрим боремся уже не первый год. Но диктат-то продолжается, и есть ощущение, что это уже ну, никаким образом не перешибить. То есть все наши старания, они вот, вот таким образом отражаются. Что делать? Ну, во-первых, ситуация достаточно типичная приходит такой ветеран-большевик, чтобы поделиться своим опытом борьбы с фашизмом, будем так говорить. <свят> это сейчас очень популярно, поскольку у нас, вот как ты говоришь, сейчас месячные такие... Как говорится, мы а там... Так и, и, и такими словами не бросаем. А, да, месяц, я забыл. да, Месяц у нас да такой. Поэтому нужно какое-то кровопускание в этом плане. Ну, да. ну и получается вот что. У нас сейчас это по всем штатам проходит, и она решила прийти поделиться тем опытом, как... Э, несправедливы были в, э, выборы в Джорджии и как она потеряла свое место из подтасованных выборов там но ну, и выбор в которых она участвовала это подтасовано она якобы потеряла свое место а вот в двадцатом году да, все это было были чисто. нормальные выборы да. ну понятно хочет человек озвучить свою платформу Собственно, чем они тут занимаются? Занимаются они старым, Игорь, таким проверенным способом. Переводят стрелки совершенно на другое. Это левые, и делали это еще в 20 веке, в 20 тридцатые -30 30-е годы, во времена товарища Сталина, и сейчас они делают. Мы им, как говорится, в огороде бузин, а в Киеве, в Киеве дядька. Там, мы им профаму, они а нам проверем. Это излюбленный такой способ, когда ловят их, они говорят: а мы совершенно о другом говорили. Мы же пришли поговорить о расизме. Им говорят: ну, вот вы же сами себя обнуляете своим идиотизмом. Там вы хотите нас там ну, вот в маске там надеть, или как не... позавчера даже говорят, что вот это какие-то там ну, женские колготки если их разрезать и использовать их поверх этих масок, это еще будет более эффективно. Я не шучу, да, были это даже. Да? Такой, да. Уга, да, да, да, или трусики там, женские, там, на лицо надеть поверхние маски. Это, а что, я думал, что, что, что, что это ролик это такой. уже какой-то аксессуар начинается немножко иного рода. Да, да, ну вот а не буду на эти всякие такие как говорится, первержин распространяться, а хочу сказать, что мы им говорим, ну вы на нас хотите надеть 2 три маски, или как сейчас уже буду более такой серьезный тон применять. Нам, например, рекомендуют в университете, в других учреждениях, что должна быть специальная маска под названием N95, где там три слоя есть, она вроде бы ничего не пропускает. Столько разговоров левые вокруг этого ведут. Естественно, политизируют, говорят, ах ты сволочь, ты если маску не надел, ну ты фашист, естественно, реакционер. Да и расист, конечно, там я не понимаю, почему, но расист, естественно. Uh -huh. Ну и мы их говорим, давайте поговорим об этом. Вы нас заставляете маски надевать, ну а почему же ты пришла без маски? А нет, мы хотим поговорить вот о славном наследии вот там э, это, борьбы за расовые и права и как вот она вот борется ты представляешь вот таким вот образом это но, перевод стрелок ]你有. это понятно. Но я <с Partnership> я понимаю прекрасно что э, приди ну, какой-нибудь видный политик э, в такую же вот такой же ситуации только представь uh -huh. что это не она а, ну кто-то там ну допустим десантис. И также будут все дети в масках, а он будет вот таким образом, ты понимаешь, что там будет происходить, как, как, как, как беснование левой прессы, какое будет при этом. Ну, э, хорошо, с этим более-менее мы понимаем, как что происходит, но тем не менее, э, вот э, то, что мейнстрим пресса продолжает вести против э, тех, кто потенциально вступает на путь, противодействие я хочу пророгана, чтоб чтобы ты немножко рассказал я думаю что ты видишь его покаянные речи хотя ему вроде бы рекомендовано было умными людьми не делать этого как и всем другим как только ты начинаешь в позицию кающегося вставать и, и плюс еще чуть ли не на колени то тебя добьют и все будет плохо как ты расцениваешь эту ситуацию ну, напомню тем, кто не знает, о чем речь идет. Джо Роган – это самый популярный в мире блогер. У него 11 миллионов зрителей. Вот. Его изгнали из YouTube, и он перешел в компанию под названием Spotify, где размещаются подкасты, музыканты, потом какие-то поэты, литераторы, ну, политологи размещают там свои. То есть изображения нет, звук есть. И у него 11 миллионов, я повторяю, слушателей. Для сравнения хочу сказать, что империя CNN, которая сейчас накрывается медным тазом, у нее в prime time, prime time, это в час пик, у нее не более миллиона зрителей, вот видите. И, конечно, здесь у таких организаций, как CNN, мейнстримных, у них не просто испуг, у них страх перед такими людьми, как Джо Роган. И его решили сделать, сделать целью. На уничтожение идет борьба здесь. Его решили уничтожить, убрать вот из этой компании. Почему? Потому что он приглашает различных людей, которые не одобряются левыми. Но он, кстати, левых приглашает. Он сам, между прочим, не правый человек, Джо Роган. Он всеядный, я буду сразу говорить это всеядный человек, который всех приглашает, который хочет вести интересный разговор. Он в числе приглашал других, некоторых докторов, которые высказывали непопулярные взгляды, а модные. Уханьской болезни. Вот. Именно из-за этого началась, начался Сэр Бор. Он пригласил такого э, вирусолога, бактериолога-вирусолога по, по имени Роберт Малон, который два часа говорил вот, непопулярные взгляды, о чем локдауны, маски и вся эта дребедень, она существует в виде таких религиозных оберегов, которые, в общем-то, и практически ну, мало помогают от ковида. И еще он озвучил другие идеи, которые не нельзя было говорить в медийном пространстве. Даже на гугле они у вас не выпрыгивают. Так вот, и тогда музыкант по имени Нил Янг, это известный такой э, рокер, из которого же песок сыпется, ему, по-моему, сейчас 78 лет, он в 60-е годы был популярен, протестный рок такой был. А сейчас он превратился в чем? Защитника вот такого охранителя вот этого либер... лево истеблишмента, который у нас рулит сейчас. Мы знаем, да? Бюрократия у нас сейчас вся леволиберальная. Вот этот Нил Янг, он сказал: если вы не уберете этого негодяя Рогана с платформы Spotify, то я ухожу. И тогда руководство Spotify оказалось в такой Трудной ситуации. Роган говорит, я не буду оправдываться. Если он хочет, пускай уходит. И тогда э, руководство вот этой компании, Spotify, сказала, ну ладно, уходи, Нил Янг. И Нил Янг уходит. Но, как всегда, оппортунисты поступают, к сожалению, вот многие руководители компании, они ведут себя как оппортунисты. И вот эти руководители компании, они решили сделать обратку дать такую. Они удалили 72 эпизода Джо Рогана, где содержались непопулярные взгляды. Вот в прошлую э, пятницу мы полезли туда и увидели, что 72 эпизода Джо Рогана было удалено. Это как бы вот кость они кинули. Мы удалили и Янгу, сказали, уходи ты там, ладно, не любишь Рогана, потому что Рогана они не могли убрать. Это же человек, который приносит им громадный доход. Ну подумайте сами, 11 миллионов. Но все равно надо было какую кость кинуть. И вот здесь, правильно, Игорь, ты говоришь, начинается сползание, такая скользкая дорожка, ну, если не в левизну, то к сдаче своих позиций. Но у левых зубки уже прорезались, конечно. Они начали после того, как удаление этих эпизодов произошло, непопулярных. Они говорят, ну, надо же покаяться. И вот здесь Джо Андрей, не только это. Они обнаружили страшное... Слова, которые он когда-то да, когда да. использовал. Угу. И как только... А эти слова это закрывают... Ну, давай сразу а... скажем, какие слова. Это N. N слова, которые начинаются N с N. Так да, называется да, да. N-word. Okay. Uh -huh. Все понимают, знают, что это. И, соответственно, неважно, в каком контексте что произнесено, когда это было, может, вообще в 19 веке. Это не имеет значения. Если это есть, твою карьеру планомерно уничтожают, это мы знаем но при этом если человек вступает в такую как себе полосу когда он начинает тут же оправдываться где только можно ну, вот то и происходит то есть я считаю что единственное что неправильно с его стороны вот пытаться объясниться там, где никто все равно не услышит. Не надо объясняться. Вот тут он совершил. Он, кстати, он стоял до последнего и не хотел оправдываться, пока не нашли вот эту вот ну, да, такую, да. вещь, на которой всех, как говорится, левые рубят. Поэтому-то, кстати, вот наши зрители, слушатели, вы не удивляетесь, почему левые... Пытается слово расизм везде использовать. И дальнобойщики у них расисты. И кто 6 января пришел, расисты. И люди, против, которые против этих климатических изменений дурацкие, они тоже расисты. Почему? Я объясняю очень просто. Потому что это очень выгодная такая позиция. Это как в 20 веке. Левые называли всех фашистами. Это такое было мощное слово. Там, и все оправдываться начали. Нет, нет, мы не фашисты. И вот сейчас да. примерно такая ситуация. потому что... Конечно, это страшное обвинение. Да, было. да, да. Вот он это тоже испугался. Вместо того, чтобы провести красную черту и сказать. Нет, я ни за что не буду оправдываться. Ко мне приходили гости. Я не знаю, что было сказано. Что сказано, то сказано. И я ни за что не оправдываюсь. Вам не нравится? Не слушай. Все, разговор закончен он начал говорить, да, что-то было, и если это было, то да, я это не оправдываю. Все, ты уже начинаешь сдавать свои позиции. Ну, потому что ты, да. Да, ты как признавшийся, и раз ты признался, все, до свидания. Если, Конечно, если, если позволите. Теперь, теперь ты реальная вражина, которую надо изничтожить. И главным образом, что сделать, чтобы вот эти 11 миллионов его постоянных слушателей остались без его шоу. Если позволите, на этом эпопея с Роганом не закончилась. А вот, да. а, руководитель Рамбл направил ему письмо с предложением контракт 100 миллионов долларов на четыре года а, с гарантией без цензуры. Отлично. Вау. Это, Сергей, это замечательная новость. Если он на это пойдет, во-первых, Эту дохлую, извините, уж мы проверяем сейчас эту платформу, он немножко поднимет, с одной стороны, а с так. другой стороны, если тот человек, ну, пока он там рулит, гарантирует это, то почему бы ему не сделать такой шаг? Ну, я думаю, что контракт, если будет подписан, неважно, даже если сменится CEO в Рамбл, uh, uh, то есть им это будет стоить колоссальных денег, если они ну, наверное, контракт да. разорвут. Ну, а поскольку у него действительно там 11 миллионов uh, последователей, то это, это, это деньги, это колоссальная реклама, это конечно. колоссальные деньги. Конечно. Ну, вот, вот, вот интересная вещь. Андрей, как ты прокомментируешь это? Ну, я прокомментирую просто. Это здорово, потому что «Рамбл» пока сейчас является таким, ну, убежищем, которое еще многие в других странах не пронюхали. Там, я знаю, что вот у тебя, например, параллельный канал сейчас существует на Rumble. Это бэкап нашего своего У меня, года. да. И можно туда постепенно переходить. Я даже могу дать совет нашим зрителям, слушателям, как это, или начинающим блогерам. Там не надо ничего закрывать на YouTube, не надо ничего. А просто нужно говорить. Есть запретные плоды, которые вы можете вкушать, переходя на Рамбл, и все, оставаясь на Ютубе. И таким образом мы будем ну, вот, на, играть на Духскрик. Андрей, я напомню историю совсем недавнюю, когда разговор э, в нашем клубе Лены Приговой и Бориса Паланта, адвоката Нью-Йоркского известного. Он был удален с платформы Ютуб, но, естественно, мы его параллельно держали на Рамбл. И именно вот на этот разговор тогда очень много людей пришло. Почему? Потому что они начали вопросы задавать, они только что видели это. Там и Что интересно, что полтора часа э, этот, эта запись продержалась на Ютубе. Но, видимо, кто-то добрый и отзывчивый гражданин туда что-то там написал или как. Я не знаю. Причины никто не объясняет. Как это происходит, мы не знаем. Но удаление состоялось, нас на неделю выбросили то есть из Ютуба, но Рамбл-то все нормально, там можно и сегодня это слушать. Поэтому твой призыв, он абсолютно... И, кстати, какие-то вещи, которые на твоем канале, вот ты напомни о нем, пожалуйста, и там же тоже ты параллели, чтобы да. чтоб это было и там. Да, хочу напомнить, у меня есть канал, он называется Magus West, это латинскими буквами одно слово вместе магус с West, через w заходите на youtube и на рамблеры тоже есть и я кстати недавно вот подготовил два э, шоу там есть э, опыт э, об ссср потом у меня беседа там с американским военным есть с одним интересным тоже я вчера это разместил заходите пожалуйста Донатов никаких делок не надо у меня на канале. Подписывайтесь, обменяйтесь мнениями, а донаты делайте вот каналу Континент, Радио Народная Волна. Вот так вот надо поступать. Хор хороший совет. Но тем не менее, вот очередной раз, значит, метку мы получаем на, казалось бы, абсолютно безгрешном, я бы сказал, разговоре с Борисом Гулько, о котором я упомянул, и опять же вас всех призываю, послушайте, это очень достойный человек и очень, мне кажется, интересный разговор был. Так вот, я думаю, что так, так или иначе, чтобы люди получали достаточно вот информацию об этом, понимаешь, что еще происходит? Тот, тот наш любимый Facebook, он э, блокирует определенным образом. Люди не получают уведомлений, даже подписанные. Вот это вообще бред какой-то, понимаешь? И поэтому, вот я пользуюсь случаем, хорошо, вот сегодня у нас многие слушают, но народный, значит, когда говоришь, люди услышали, хотя бы сами пошли-нашли. А когда ставят лимит. У тебя же тоже на канале этот э, лимитировали. Лимит да. идет, значит, уведомления люди не получают. Значит, нас ограничивают в распространении в том числе этой информации. Хорошая штука. Цензура называется. Мы все время об этом говорим. Ну, Гигар, единственный выход, больше я не вижу, вот э, на моем канале, на э, вашем канале, Народная волна. Единственный способ э, продвигать это, ставить лайки, первые и второй обмениваться этим видом. Все, я больше не вижу никаких других способов. Ну, мы, мы это делаем, но, к сожалению, иногда вот, понимаешь, что наблюдается, видимо, поставить лайк это тоже надо какое-то гражданское мужество иметь, я не знаю. Может, кто-то боится, что поставив лайк, он э, привлечет внимание спецслужб. Но все-таки, Игорь, я это, Господи Боже, я два раза уже Юрий тебя пытался. Почему? Я не знаю. Это какой-то оговорка по фрейму. Ты не переключился с табаха. еще Да, да, да. Я вот хочу сказать: у меня на канале была беседа с Юрием Табахом. Заходите. И, видимо, я под впечатлением не могу никак проснуться. Да, я, кстати, ее вчера слушал. Очень интересный разговор у вас был. Так вот, по поводу, э, насчет чего мы сейчас разговариваем? У меня мысль, как говорится, выдалась из ну, головы. Мысль то, что цензура, и у нас осталась на эту мысль буквально минута с тобой. Опять да, да. пожаловаться, но это не, не жалобы турка, господа. Это серьезная вещь. Это мы не шутим. Ну, на цензуру жаловаться сейчас никакого смысла не имеет. Я опять говорю, это постоянно обмениваться э, этими видим А по поводу лайков, но в Америке пока... К счастью, насколько я знаю, за лайки не сажает. А вот России действительно за лайки сажают. Вот были в Барнауле случаи, в провинции, в Краснодаре, когда политические видео лайкали, и за это ФСБ привлекало к ответственности. Да, да. У нас время выходит, спасибо тебе большое. А я вам, господа, напомню, что слава богу, мы еще не Россия. Но мы можем прийти туда, если мы да, будем быстро молчать и, и сидеть, и молча как бы идти под, под, ту, под тот самый расклад, нехороший. Все, счастливо вам, до новых встреч, будьте все здоровы и сказать и с вами еще. До свидания, всего доброго.